так ты к дну ее не прижимаешь чтобы она навесала да. вот так да, да, да. Держи, держи. открывай дверь мои руки уже звенят сегодня у нас какое число 19 19 среда вроде бы 19 да, среда. июля, среда. Да. Пару слов для прессы, Роман, пожалуйста, Максимович, куда мы отправляемся? На речку. На речку? Азач. Рыбачить! Рыбачить бабушка. идем. Все... С этой гигантской удочиной. Она не С гигантской удочкой Она еще дальше утягивается. Максим всех выстроил в строй. Смотри, И пришлось идти на речку. Мой крючок. Сейчас покажу мой крючок. Это я все сам сделал. Опа. Утяжелить. С Да я уже пальцы себе поранил, ничего страшного. Это не очень больно, это как комар вцепит, вцепится и все. Когда комар, когда даже ты ничего не чувствуешь. Так, мы видим твой крючок. Это? не моя удочка, это моя наживка. Наживку видим. Есть ли? Рома видим спиннер. А Толю ничего не видим, смотрите. да? А, ли а, у видим, а у меня, видим, два зонтика. А у меня, видимо, два зонтика. Да, бабушка, положи вот, туда, пожалуйста. Да. Он говорит, кто мя да. хочет мяч? Ключевые. Мя -мя -мя -мя -мя". Он говорит, добра мяч. -мя". И смотрит, такой, смотри, У него в борту такой мячик, типа, это мячик. Он такой, и мячик. И говорит такой, Я говорю, опа и зацелили. Ч ⁇ это хорошее? О, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, вот мама, да, мама, мама, угу. мама, Что-то мы с тобой идем, как два пьяных ежика. мама, вот. мама, вообще, мама, мама, мама, другая не может наступить на другие части и идет на носочки вот так Ну ничего, привыкнет. 90 Иду. Костя мамонта откопал? Откуда я знаю, эти кости? Мамонта, они были бы Сейчас проверим, чьи. давай. Где Костя? Ну-ка, удочку убери. Так, сейчас мы проверим, чья Костя-то. Да это ловит... собачка какая-то просто зарыла. Тут они жали. Вымыла да. ее потом, она видимо запасы сделала. Куда вы в грязь меня привели, товарищи а рыбаки? Хочу... А, а, а может это просто кури... Кури... Кури... куриные ножки? А... Особ... Да нет, это на куриные ножки не похоже. А ну кто, папа, ну ты... А ты не смертельно ранен? Нет? Нормально. Ну не ничего страшного. Она не холодная. Она все меня комар помар. уже ест. Уже комар меня ест полностью. Так, Рома, осторожнее возле воды. Она вот он меня уже ест. Не вижу я его. Вот он. Карасенок, смотри. Вот. А, ты, по-моему, так не поймешь. А ты наживку-то делаешь? Да, она уже тут, а. Они О -о -о -о. Поезд идет Сейчас мы поезд сфоткаем Толя, зубы. ты туда сядь угу. Ты спиной сядь к этому Солнцу так очень надо было ждать бурако, что... бурако а... а наживка то что у тебя съели? нет о! нормально так и было, Видишь? да Положи-то немножко что там за красная фигня летает так ты раскручивай леску то пускай она туда идет по течению. Ага, клюет. Ром, скажи, пожалуйста, почему тебе нравится в кунгуре? Ну что, хотя бы, когда ты, когда ты ложишься спать, меня больше не, до, не достают комары, когда, которые летают и жужжат. И еще, тут, еще тут нет машин, которые, каждый, которые каждую секунду пролетают. А тебе из-за этого ты приезжаешь в кунгур, да? Из-за комаров? Нет, еще я приезжаю, чтобы с братьями увидеться со всеми. А тебе нравится с братьями играть? Почему? Потому что это же братья, а не друзья какие-то. А чем друзья от братьев отличаются? Ну, друг, это не это, это не родной, но, но это как брат. Просто с братом ты должен быть вместе дома, если ты, конечно, если вы, конечно, вместе в городе. То есть ты, вы, по идее, всегда можете быть что-то делать вместе, а, друга, а друг ему именно надо звонить и лежать, пока мы выйдет гулять. А, а с братом ты всегда вместе дома находишься, Больше. да? Не надо никуда звонить, никого вызывать, да? Угу. Ой, смотри, там что-то у нас плывет на речке-то, посмотри. Вот какая-то фигня. Водорослью поймала, вот водоросль поймала. радости-то. А как, а как он в возраст, возрасте поймал? Это, наверное, смотри, берега, крокодил давай. плывет. Твоя! Он, по-моему, живой. Смотри, он там. Кто живой? А вон плывет кто-то там. Это крокодил, наверное. Да какой крокодил? крокодил? А кто это? Почему он от берега-то отплывает, плывет, плывет, плывет, как будто гребет там? Да он не гребет, это просто потечнее. Все! Течение-то не идет поперек? А ты, а ты попробуй ему леску кинуть? Если это кто такой бы ты плывет? Это натурально плывет, он же не по теч в течение туда идет, он от берега отплыл и все. Бобер, что ли, какой-то? Бобер на нас да бобры не нападают Это замаскировался кто-то на себя что-то одел и поплыл. Это как будто бы крокодил замаскированный. Крокодил, крокодил бы, было бы немножко. Замаскированный от берега такой отплыл и застыл там. Кто это такой? Крокодилы не водят. А ты откуда знаешь? Может, если бы они крокодили... водились, он бы сразу побежал сюда. Ну, смотри, он гребет у него там внизу лапы, по-моему, даже. Да, да, нет, так если... может, речные уже завелись крокодилы? Если бы это были крокодилы, их бы тут было много. И, и зимой ли он бы сразу на нас побежал. Да прям нужен ты ему больно. Нужен. Он очкастых не ест. Видите, везут а на рель, там машины вековые а да. а какой новый постер, и, конечно, никогда не видно. Да, автотранс А вот с таким если с меня расходят и обыкнуть воду, то долго там будет везло. Мальчики, очень много мальчиков. Вот тут, ребята, не надо варить. Тот, давай быстрей! Вы не командуй, мой! Что-то вообще прыгну. Серьезно, Толя такой рассердился, сейчас вообще выкину, не командуй. Рыбаки ловили рыбу и поймали рака. Говорят, этот мост, опоры, были построены еще до войны. А потом уже вот современные настроения это сделали. А опоры еще до войны. Ну вот, наверное, в воде торчат остовы каких-то старых. Еще опор. Но ну, наверное, с тех пор, как тут появилась железная дорога, с тех пор это и стоит. Ну тут эти опоры как... Вон кладка-то старинная. Сейчас такие не кладут. Вот это вот новая как бы опора. Вот это старинная кладка. Вон, какая. Рома, что ты делаешь? Зачем? тут даже сесть никак нельзя тут все вода была недавно сейчас немножко вода упала но опять дожди будут нисколько она не падает И пляж весь залит водой Ой, ощущение что прямо на меня едет сзади а вон он где вон его не видно но его слышит хорошо Оля, отойди, я буду снимать на ту садок. Ой, как страшно-то, господи. А мне Собака. Спряталась такая в траве, ла ла Да ты чё? жуткое дело. Вкусная. Так, травкой закусить надо. Животное угу. Кончик, я сделал семь. Нет, Шесть, ладно, 6. 6, Я я я а я 10. я я я я 6. я я камеру, он растворился на шесть частей, поэтому... Это значит, что ты Но познавательно. Познавать. Тоня, она не болела, как бы? Что не болела? Нога. Моя? Mm -hmm. Она у меня... Она у меня... Она у меня с момента руками в она у меня всю дорогу болит как далеко ее засунуть, так, что она вообще так далеко-далеко не была. О, нашел плоский камень. Ты можешь получиться? Она у, у тебя тоже... замоталась. Я тоже. Но, ты Покажи. Ты не совсем плоский, у меня вообще плоский. И я еще находил площадь. Ну, площ площ mm -hmm. я тоже. И где-то три блинчика четыре сделала. Mm -hmm. Я тоже три блинчика делала. Нет, ты сказала 6. Это сейчас 6. А тогда я сделал 3 А так не сделал один камню 6 блинчиков. Просто кинул камень, он, он, О -о -о! он рассыпался на 6 частей. Это не счет. счет. Он прыгать. Он, он прыгнул. Он взял один прыжок и 6 дынчиков. Это а нереал. А мой, значит, сделал сто блинчиков. Ага посмотрел, он тоже как она вообще делает он гделный теперь сюда наматывай максим чтобы у тебя в движении крючок то был потихоньку наматывай нет знаешь что сделать гигантский шлеп надо блесну наверно такое ощущение такой поплавок как корабль плывет кстати, а так посмотрите. А ну, да. Посидим с товарищами у костра, светса песни Позовут ребята, неизвестные еще края. И тогда над крыльями заката. Вспыхнет яркой, И вспыхнет яркой звездочкой Мечта твоя И тогда Над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой Мечта твоя На прогулку вышел Спыхтят звезды Из глубины небес Друг Эту песню я пою сейчас тебе друг хороший ты меня услышишь эту песню я пою сейчас тебе мир в глазах тревожных в этот час на берегу круто не смотри ты так неосторожно, Я могу подумать, подумать что-нибудь не это. то. Не смотри, ты Я так неосторожно, Я могу подумать, подумать что-нибудь не то. И другие встречи со годом пролетят ка. Но вот этот тихий теплый вечер мы с тобою не забудем никогда. Но вот этот тихий теплый вечер мы с тобою не забудем никогда. трубочку глядел на голубой дымок. Не врала, как ты когда-то мне лгала, Что сердце девичье своё другому не отдала, Что сердце девичье своё... сюда вот этот. отдала... Я не думал, мне эту трубочку курил Турецким горьким кабачком Я только верный, поле Когда мы были на войне, как дома... мы... Да. он раз уезжал отсюда? Ну, попрочем, была 2 минуты. Ну. Да. Короче, там было написано 10 часов. Меня, вы. Тебя для чего? А вот как тебя зовут? Олег. Олег, привет. Здравия В Москву привет. передавай привет. Скажи привет, Катя. Привет, Катя. Привет. О. Все, сейчас у угу. да. Да. Да, да. я возьму. Пойдемте, я пил камеру. я не буду Он поймал свою наживку. Наконец-то ты что-то поймал. Наконец-то ты что-то, Максим, поймал. Серьезное и тяжелое. Да. Которые не двигаются и не пытаются убежать. И не срывается с главное? Вот, бабки главное. на внуки, точно! Давай. Вот настоящая! Ты это пел, да? Да, бабки на внуки. Угу. да да да не золча, а... <смех> Теперь у тебя для рыбок будет царский обед или ужин. Ужин мы каждый, каждый думал о своей, своей, своей любимой Ильи Человек же... Как я показала, давай, сделала. Молодец, спой, а Знаешь, как я сделал? Солнце. Ялый. Мог. На кубочку глядел, на голубое я дымо, Да, на кубочку глядел, на голубое я дымок, да, ко мне вдала, как ты когда ко мне вдала, И сердце девичи свое другу отдала. Сердце девичье своё Нужную другу отдала <звучит> Не думай ни о чем, я не думал ни о чем, Ёлка в трубочку глядит а, Покажи, а дай что курился. С кем вас слушаю. Тебя YouTube не пропустит, если будет просто слушать. Надо, Надо взбивать, там ритм. Очень Все, все, камера кончилась, все. А что, сколько палочек? Покажу. Ноль палочек, Без... ноль. Без, к... Без козырька. Ну вот хорошо. Что, Покажите. Покажите. Красный, Красный, видишь, а мы никуда не пойдем, пока я не поймаю большую рыбу. Ну как ты ее поймаешь? А вот солнце село, а... сейчас комары нас съедят.